всем привет друзья сегодня полезные советы и приспособления которые могут пригодиться если у нас есть необходимость загерметизировать отверстие в трубе или само дно то тут выручит пластиковая бутылка отрезаем лишнюю часть от бутылки немного промазываем вокруг отверстия герметиком и надеваем с края бутыль далее идет вход в строительный фен и обжимаем бутылку на трубе. Таким образом мы герметизируем отверстие и также само дно. Для 100% надежности можно было также вокруг трубы обмазать герметиком, чтобы прям и дно было на 200% загерметизировано. Все держится отлично и водичку уже не пропускает. Из 5 литровой баклажки можно сделать массу полезных идей. Все зависит от вашей фантазии. Например, разрезаю баклаху таким образом, чтобы осталась 1 четвертая часть стенки сзади. Далее иду к себе в угол мастерской и закрепляю к стене, таким образом получился подвесной органайзер, в который можно положить необходимую расходку и чтобы она всегда была на виду, а самое главное под рукой. Если работаете с краской и покрасив деталь нужно сделать паузу, ну например на обед, на чай, отдохнуть а кисть просто положили сверху, то она за короткое время немного подсохнет, и потом будет много мусора на детали или в самой банке с краской. Чтобы этого избежать, можно взять обычный саморез и вкрутить в кисточку. Таким образом, если нужно сделать перерыв, то кисть можно опустить в краску, и она останется в своем рабочем виде. Так как в банке находится достаточное количество краски, за час-два с кистью и самой краской ничего не случится и можно будет после обеда продолжать работу. Дожди у нас через день, трава прет, только успевай косить. Если у вас есть газонокосилка, а траву вы, например, вывозите, то есть интересный лайфхак, как быстрее оптимизировать работу. Накосив полный травосборник, приходится тратить много времени на пересыпку травы в мешки. Да, и бывает, поспешишь и половину просыпешь мимо. Поэтому перед началом работы можно взять мешок и заранее его погрузить во вовнутрь травосборника. Таким образом, после кошения у вас вся трава сразу в мешке, и это очень удобно. Особенно, если подобрать мешок прямо от точного размера. Я же сам кашу траву аккумуляторной самоходной газонокосилкой Райоби Max Power. Оборудована мощным бесщеточным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Ширина скашивания такого монстра аж 51 см. Имеется 7 позиций регулировки высоты скашивания. В комплекте идет аккум на 6 часов И есть второй отсек для хранения доп. аккумулятора. Регулируемая скорость движения делает работу максимально комфортной. Благодаря функции мульчирования можно использовать скошенную траву в качестве удобрений. Телескопическая рукоятка легко настраивается практически под любой рост и также легко складывается и не занимает много места. Ну и самое главное это приятная цена, сейчас на нее идет хорошая скидка и все подробности можете узнать по ссылке в описании. Лично мое главное впечатление это спина теперь отдыхает, а то когда триммер потаскаешь потом полдня еще разгибаешься сообразим ситуацию у нас есть в углу труба которую надо обойти линолеумом ламинатом ковролином и чтобы это сделать без всяких проблем на помощь придет малярная лента обклеиваем полностью все вокруг чтобы получить в дальнейшем ровный шаблон прикладываем образец на напольное покрытие обводим по контуру и вырезаем Таким образом у нас получается все ровненько и красиво. Главное тут не спешить. Пластиковые бутылки это уникальный расходник, особенно в гараже, мастерской и на дачном участке. Чтобы получить из бутылки ленту буквально за одну минуту, вот отличная идея. Прижимаем струбцинный брусок к столу и делаем пропил на пару-тройку миллиметров. Глубина пропила будет равна ширине вашей будущей ленты. Далее берем лезвие от канцелярского ножа и фиксируем на пару саморезов. Лишнюю часть бруска можно отрезать, она будет мешать. И убрав от бутылки верхнюю часть, где горлышко, запускаем производство ленты из бутылки. Не спеша тянем за край и получаем то, что хотим. Такая лента в хозяйстве всегда пригодится. Например, такой лентой можно временно стягивать разные конструкции. Достаточно сделать пару мотков ленты. Достаточно сделать пару мотков ленты, завязать на узел и с помощью строительного фена осадить, обтянуть, уплотнить эту ленту. И получается крепкий узел. Напишите в комментах, друзья, какие советы вам понравились больше всего, ну а какие нет, или предложите свои, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, удачи, добра, позитива, всем пока-пока.